Привет, мои дорогие зрители и друзья! Сегодня мы находимся в городе Шумин. Мы хотим посмотреть еще один объект из ста национальных достопримечательностей Болгарии. Мечеть шерифа Халю Павшей. Еще его называют тамбу Это самая большая мечеть Болгарии. И вторая на Балканском полуострове. Она построена в 18 веке. Это вот она так чудесно выглядит. Мечеть построена в стиле французского барокко. Здесь на площади 1730 квадратных метров есть молитвенный храм с минаретом, библиотека, медресе, духовное училище, начальная школа, мектеп, и внутренний двор с фонтаном. Сейчас мы туда вовнутрь еще зайдем. За вход мы заплатили 4 лева с человека. Нам дали цветную брошюру, и описание на русском языке, которое мы прочитав, должны были вернуть. Ой, Сейчас мне голова закружится, я тут и упаду. Этот массивный купол дал имя мечети Тамбу, что значит круглое, вздутое. Молитвенный зал. Освещается четырьмя поясами оконных проемов, в верхней части которых сделаны цветные витражи, благодаря которым получилось богатое великолепие светотеней, сочетание цветов и форм. Наверху молятся женщины в этой мечети. Вот здесь. Вот такие мягкие ковры. Я хожу босиком, видите? Потому что здесь нельзя ходить в обуви. Об этой мечети есть интересная легенда, легенда о мудром отце и его непутевом сыне. Они жили в Мадаре. Сын докучал соседям, не слушал отца. От отчаяния он выгнал его из дома со словами «Человеком ты не будешь». Сын оказался не глуп, выучился, разбогател и получил должность по меня. Решил поквитаться со своим отцом, приказал переволочь его из Мадары, спросил, есть ли у него сын. Отец сказал, что был, но я его выгнал. «Я твой сын», — сказал ему. Шариф. Отец ответил, значит, я поступил правильно, человеком ты не стал, сказал и умер. А шериф понял, что не в деньгах счастья построил мечеть, где можно замаливать грехи, в частности, вину перед своим отцом. Такова легенда. Да, отбави. и. 10. очень старая работа. Да, конечно. Но в 277 годах и вратата. Витка mm на -hmm. измилание, mm -hmm. понеже още студент. Диагонал на дворе, в чешмей mm -hmm. там, преди в обитке, за счет интуалов. Тук, се видят и оригиналните декорации. Эти прески от 1744 года. <говор> О, кака, какая година? 1740. 277 годы, изминали да. от Постряли на джамии, изгледняли. Я слушаю как образец, заобновляла на... нея. Национальная библиотека. 99 стапала има в него. Те са от камок, спироловидно са разположени, с едно балкон, и минарето, декорирано и с талактиви. А По-български, что това означает?